всем привет сегодня уже 29 августа и я хотела бы снять обзор своих растений у меня часть очень большая еще находится на улице на летней веранде и на крыльце даже и уже думаю, скоро нужно уже будет их заносить как-то в дом. И как это делать, я просто не представляю. У меня растения очень сильно разрослись за это лето. И, конечно же, еще и добавилось. Ну вот, придется потом делать перестановку. И как-то их заталкивать все в дом. Ну вот, кстати, патифилом большой я уже занесла. Смотрите, вот на камеру... Вот, знаете, честно, вот, не передает вот эти вот большие вот эти размеры. Он у меня просто огромный. Я его сейчас полила чуть-чуть, потому что, видите, немножко опустил листья. Очень требует много воды. Грунт пересыхает быстро. Ну, то вот у меня эти растения, в общем-то, находились здесь. А, вот, кстати, да, филодендрон, фанбан. Вот он у меня стоял в бассейне. Я просто чудом ему собрала листья в кучу, купила ему. Заехали для сада и для огорода. Вот такие вот держатель для кустов в общем я с одной стороны с другой стороны поставила и вот такой посмотрите получился даже компактный ну слово компактные я говорю просто камера не передает вот эти масштабы и как это на самом деле все выглядит я не, я не представляю если это все затолкать как-то в квартиру Наверное, будет очень сложно. А так он, конечно, красавец и выпускает постоянно новые листья. Они даже вот отличаются такой светло-зеленой листвой. Красавчик, конечно. Но место занимает очень много. Ну и, соответственно, смотрится он шикарно. Листья классные. Но это кроссандра. Моя индийская красавица. Она просто цветет не переставая. Если кто-то следит за моими видео, то они знают, что она у меня цветунья очень хорошая. Очень обильное цветение у нее. Смотрите, вообще ну, красота, конечно. Я уже много-много убрала у нее. Колосков, которые отсвели и все равно, все равно она вот такая красавица, яркая особо. очень украшает, у нее и листья тоже декоративно очень выглядят, даже если она не цветет, они такие глянцевые, красивые. А цветет она вообще хорошо. У меня вот отсаженная маленькая, я с черенка выращиваю. И она такая сидит маленькая малышечка. И тоже цветет. Я сейчас специально покажу вам ее. Вот, посмотрите. сидит ну Я ее пересадила уже побольше в горшочек. И посмотрите, какая красотка. Решила я ее размножить. Мне очень нравится это растение. Мне не хочется потерять его из своей коллекции. Поэтому решила сделать такой вот еще один дубликат. Исхинантус такой кучерявый. <laughs> И вот такие вот свисают гирлянды с цветочками. Очень интересно смотрится. Красиво. Но он такой еще не очень пушистый. Но все равно. Филодендрон гетеровидные листья прям огромные и я сделала вот так вот его протянула над аквариумом видите аквариум так ожил здесь в растениях хочу показать листочки видите какие большие такие Красиво смотрится эта лиана. И мне прям понравилось вот так вот над аквариумом. Рыбешки себя чувствуют прекрасно. Ну, это у меня окно с бугенвилиями. Некоторые цветут, некоторых я уже обрезала. Уже отсвели. отсвели и смотрю заново. Они у меня начинают, смотрите. Конец августа, уже скоро начало сентября. Они у меня опять начинают видеть прицветники появляются. Это у меня цветет, варигаточка, красоточка. И листочки такие красивые, яркие. И тоже появляются еще новые предцветники. Видите? Маленькие еще. Вот, красавица антуриум корзиночки там у меня на заднем плане еще вот поливала орхидеи стоит у меня там бочонок с водой монстера разрослась все вообще такое огромное что будем делать зимой даже страшно орхидея тоже вот выпустила новый цветонос Смотрите, тоже такие красивые цветочки. Большие. Классно прям вообще. Здесь у меня розовая орхидейка. И вот такая, как ветка сирени прям вообще. Но вот эта орхидея имеет аромат. Долго очень держит. Цветочки. Ну, пойдемте дальше. Ну, папоротник. Папоротник шикарно выглядит. <с> Очень большой, пушистый, зеленый. Все хорошо. Да, кстати, у меня вот еще один эсхинантус. Я его пустила вот так вот по... У меня тут изгородь, в общем. И здесь у меня тоже, смотрите, цветочки такой. Эсхинантусы. То есть он оплетает вот эту изгородь, там бугенвилья выглядывает. Ну, смотрится, в общем, хорошо. Там у меня тоже на окне бугенвильи, там белая цветет. Здесь у меня мой гигант цикос. Ну, конечно, красавчик. Шуфлеры. Очень большие листья наросли после пересадки. Добавила ей новый грунт. И у нее просто листья очень большие. По сравнению, какие были, вроде как большие, да? Но эти вообще просто большие. Смотрите. Красивые такие. Вообще огромные. Здесь, конечно, света хватает. Здесь мои монстеры. Там вот где-то выкручивает лист. Монстерка. А вон он, его видно. Он требует опору. Прямо она у меня так повалилась. Здесь такой листик красивый у нас вырос. Но не резной пока. Но красивый. И он больше, чем предыдущие. Здесь у меня такие варигатные состоят. Это тоже красоточка. Колладиумы. Оладиумы, я думаю, на следующий год прям большие будут. В этом году они мягковатые. Все зависит от клубни. Если клубни больше, то, соответственно, листья будут крупнее. Вот такие красивые у нас листочки. Чистые такие, вообще классные. Ну, прожилки зеленые имеются. Так, прям классно. Ну, кофе, конечно, вообще. Там такие зерна большие. Смотрите. Просто ветки не хочется мне трогать. Такие большие и столько много. Прям классно, меня прям радует. И выглядит, посмотрите, вот у него стоит, горшка не видно, очень пушистая. Обычно они такие, знаете, голые какие-то, вот. а этот прямо, его прет просто, <с> по-другому не могу сказать. <с> Там у меня сенсация. Ну вот листья какие-то вот мелковатые, вроде роз все идет, но я думаю, корневая, когда разрастется и листья будут крупные. Это мой фикус Али, тоже все хорошо, растем, я его просто повернула в ту сторону, вот у него там как-то с той стороны больше вот этих новых наросло листьев. Но и здесь. Просто этот бок я тоже хочу, чтобы проспушился, поэтому поставила ближе к свету вот эту сторону. И здесь вот сразу, видите, полезли молодые листочки. Ну, это мои филадендроны. Красавцы. Вот такой. Растет очень хорошо, очень быстро разрастается. Я представляю, когда вот он вообще разрастется, он будет огромный. Это я покупала его как карамель марбл, Ну, ушел в зелень. Я здесь, кстати, провела эксперимент, я его вывалила из горшка. И вот, которые я показала, сейчас я вам... А, который я покупала изначально, там было, по-моему, 2 или 3 листочка черенок. Сейчас я покажу вот он. Я его отрезала. Он имеет уже корни. И я его, когда отсадила, я там обнаружила еще спящую почку. но ну, почка такая была хорошая. Я просто его отсадила. И хочу все-таки попробовать вернуть ему варигатность, может быть и получится. Вот такой, ну вот этот лист, я думаю, он скинет, То есть, буду надеяться, что вот этот вот у меня может быть и даст листья варигатные. Ну, конечно, хотелось бы, ну, ради эксперимента посмотрим. Ну, это мои колотей. После пересадки чувствую себя вообще прекрасно. Я даже вижу, что там рост даже пошел. Там вот и были два листика, они раскрутились. Смотрю, еще появляются. То есть пересадка пошла на пользу. Все хорошо. Каладиумы тоже себя чувствуют прекрасно. Листья вот у этого вообще очень большие. Ну, конечно, это механическое повреждение есть на листочке. Вот так у него там третий листок раскручивается. Солнца, конечно, не хватает, у нас здесь просто погода немного испортилась, но ничего, все равно, в принципе, все хорошо. И узами. Я обнаружила, что у нее из середины появилась тоже. Она решила выпустить новые ваечки. Она, как и цикос, раз в год выпускают. Флебодиум. Прям такой пышненький стал, кучерявенький, такой имеет серебристый оттенок. Он красавец просто. Смотрю, тоже у него выкручивается еще новая вай. Нравится ему здесь, вот он, его растение притеняет, потому что ему яркий свет не нужен. А так, как бы скользко, где-то и солнышко когда-то на него попадает. но ну, в основном вот так вот, как-то тень. И он прям, ну, мне нравится, красиво смотрится. Тоже, когда будет большой, пушистый, тоже будет очень красиво. Тоже папоротник. Он такой большой. Тоже серебристый оттенок имеет. Но тоже в он сорт. Другой немного. Тот если кучерявый, то этот вот такой вот. С лапами такими. Но вот сейчас выглянуло солнышко. Прям повеселело. Вот видите, какая... С другой стороны листва. Это вот здесь вообще все новое наросло. Очень быстро разрастается. Вот фикусали. Вообще. И мои глоксини. Я их э, пересадила. Каждый сорт отдельно посадила. У меня там в одном горшочке росло два сорта. Я их рассадила. Смотрите, какие пушистые стали. И цветут. Здесь у меня белая уже, конечно, отцветает, но у нее здесь у нас тоже появляется. Ну так как уже осень близка, но ну, здесь тоже посмотрите бутоны, тоже вот завтра надо распуститься. Азалия моя, видите, бутоны тоже появились. Маленько отдохнула и снова. Там Андеша у меня цветет. Красавчик мой. Это мой сенец. Махровый. Красавчик вообще. Здесь у меня хой. Там тоже рост пошел. Красивые такие листочки. Очень здесь так разрастается. А здесь, посмотрите, аденью, весь в бутонах, Бугенвиля, красотка. Это она у меня возле зеркала тут растет, свисает. Это у меня в ванной комнате здесь вот, подвесной кашпо из макромы Это платит цериум. Тоже ему тут нравится, тут влажно. Видите, какие у него там растут стерильные листья. Но этот красавчик тоже не отстает. Весь такой распушился. Листья красивые. Украшает, в общем, колеродендрум Томпсоном. Еще пока... Цветет. <смех> ну имеет вот эти вот белые, это вот его А Цветочки-то там внутри, но ну, вроде бы уже отцвели, а вот э, такой вот внешний вид тоже красивый имеет, вот, что белые вот эти вот предцветники. Но я тоже называют их цветами, тоже красиво смотрится. И не могу не показать своего красавца за миокулькасом. Там у меня зам директора муха залетела, вот он головой вертит теперь. А здесь у нас директор, вот видите, это посыпает, в общем. Замякулька тоже я покупала ему держатель для куста, потому что он развалил свои листья, до самого пола свисали. Вообще очень огромный. Ну, то есть вот стоит он у меня один в одной комнате, потому что больше здесь ничего больше не войдет. Вот. Даже в прихожей у меня тоже цветы. Здесь у меня растет аллоказия. Листья, конечно, вообще очень огромные. Это у меня авоказия сорт Сориан. И там вот, посмотрите, деточки. Видите, из горшка сколько деточек там. Но я не хочу их почему-то вообще оттуда убирать. Я хочу, чтобы пушистый был кустик такой. Много-много листьев, чтобы было. А здесь такая небольшая комнатка. Была раньше гладильная. А теперь здесь вот так вот у меня диванчик стоит. Ну, Что-то где-то пошить или еще с чем-то. В общем, шитьем заняться или еще чем-то. Здесь окно очень светло. Ну и, конечно же, расположились мои растения. Кстати, вот еще один лист у меня стоит на укоренении. От карамель марбл. Здесь он немножко, конечно, вот сломался, но ничего страшного. В общем, жду, когда появятся корни. Здесь абутилон. А вот здесь вот такой у вот меня крокодильчик висит. Листики такие у него. Тоже такой рост идет. Но он у меня не цвел. Здесь вот еще одна балак стоит. стоит. Здесь вот кассандра красная. Я ее обрезала. Но не стала сильно коротко. Что-то мне жалко стало. И так мне пришлось ветки с бутонами-то обстригать. А вот здесь вот Драцена, она просто росла вот одним таким вот стволиком. После обрезки, смотрите, я ее просто обрезала. Видите, на два разделилась. Будет уже как-то поинтереснее. Ну и здесь у меня, вот представляете, какие семена на адениуме. Смотрите, что творится. Смотрите, он весь, весь, весь. Семена. А здесь так вообще они как срослись что ли, между собой. Так что семян будет много. Ну, здесь у меня и бугенвилли тоже. но ну, некоторые вот отцветают, некоторые зацветают, как обычно. Ну здесь и солнышко попадает, здесь очень хорошо и диплодения цвела, просто она однодневка и вот сбросила и цвела, но у нее все равно вот, а, появляются видите бутоны. Диплодения здесь поставила, здесь тоже вот у меня белая диплодения здесь, но остальные у меня одна на улице стоит. На веранду, правда, ее и А Абигония. Смотрите, есть у меня одна бегония. С Сотрос, вырастила. Посмотрите, такая большая. Листья красивые. Ну, листья, конечно, красивые. Но мой красавчик. Прям так хочется показать. Ну, а теперь покажу вам растения, которые стоят на моей веранде. Это я сейчас на улице. Сейчас нахожусь на улице. Здесь у меня вот еще остались стоять бугенвилия. Ночью, конечно, уже и до 6 градусов опускаются, Ну, пока стоят. Смотрите, вообще обалдеть просто. А это у меня зреют мандарины. Тоже бугенвилия. Ну, герани хорошо цветут, конечно. Так, сейчас вот здесь покажу вам быстренько. Здесь вот бугенвилия тоже вся-вся-вся в цвету. Такие огромные цветы. И такого цвета прикольно. Вообще красивые перламутровые прям. Вообще очень красиво смотрится. У меня здесь три сорта. Я же подсадила еще сюда вот этот сорт. И у меня теперь здесь три сорта растет в одном кашпо. Смотрится, конечно, красиво. Ну, конечно, прививка, она смотрится эффектнее, потому что идет от одного ствола. Ну, у меня здесь вот так вот все. Ну, ничего, тоже очень красиво. Когда-то же они тоже будут толстые, тоже будет выглядеть это все красиво. Он там у меня расцвел Гибискус, красавица, вот такой вот цветок. Розовый такой вообще красивый. Деревинка такая красивая, яркая. Розовый такой красавец. Посмотрите, жара вот спала, а гибискусу это на пользу. Посмотрите, сколько бутонов. Здесь у меня два сорта. Вот как я, я как покупала, они так у меня и растут. Просто пересадила побольше в горшочек. И все. Здесь у меня цимбидиумы хорошеют, но скоро домой поедем уже. И Плюмбага, посмотрите. Ну, сейчас вот меньше бутонов стало, но все равно вообще красиво очень. Смотрится, конечно, вообще. Ну и красотка Бугенвиля. конечно, Жалко, что лето уже заканчивается. На улице, конечно, растениям очень хорошо. Ну, вот такой обзор у меня получился. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.